Привет всем, опять я, теперь некр пошел в бой, такой некр краткий был. посмотрим, что он сможет сделать, вылезет мне вообще здесь хоть что-то, он не одет суперски, нет ни хрена, не знаю, валовный вот такой заклятие. что еще остается делать я думаю, он на должен вывезти если тут, не ну, тут по мере, так положил он так камушки, денежки все надо нам всего мало, а всего не хватает, у нас нет супер шмака, поэтому, наверное, так это не нужно играть. Вот ну, так и играем. А, вау, все время это пиздец. Выберем их в плечи. Все печально, все печально, все все такие ботинки юрьмые, еще и хранят. У нас 50, ребята, И хуй знает, что здесь еще качать. Кто знает, может что напишет. Потом, я думаю, им будем бродить и скачали слив. Ну, что еще делать? Я думаю, это можно подобрать. лишнего не будет. Места много не займет. Погнали, погнали. Блять, тяжело, но неправильно, как на, на, на, на нижний, да. <клес> <клес> посмотрим, что у нас здесь есть. Что-то тоже подберем. Продолжим переделать все там берем все доводим ну, заебать ко кому нам ничего не дали это же кошмар ну, Нахуй мне надо двух ручкой банный сейчас здесь ничем не удивишь в принципе вкусный тоже солупы да погибли на этом Который я пригодится.